Друзья, всем привет! Сегодня я проведу необычный эфир. Я хочу поделиться с вами, почему я так много путешествую. Сегодня я хочу поделиться с вами и сказать вам, что за 10 лет работы в онлайн я посетила ну, более 20 стран, если не больше. Просто в некоторых странах я бывала, бываю по несколько раз. И сегодня. Мне хотелось бы поделиться с вами, почему важно так много путешествовать, и почему я путешествую так много. Когда я показываю, где я нахожусь, в каких странах я бываю, для меня, как для психофизиолога, всегда было теоретически понятно и важно путешествовать в разные страны и таким образом познавать себя. И это не только познавать себя. это Получать опыт, получать опыт и получать новые эмоции. Потому что каждая новая страна это новый какой-то дискомфорт в начале, это новая какая-то новый какой-то страх, неведание, все новое, ты не знаешь законов, ты не знаешь людей. Затем, после каждого приезда из любой страны, я сейчас расскажу, в каких странах я побывала, приезжаешь домой и понимаешь, что в тебе что-то происходит. У тебя появляется какая-то уверенность, у тебя появляется какая-то энергия, у тебя появляется какой-то драйв, у тебя появляется какой-то новые идеи. И страхи, которые раньше, допустим, меня там держали в чем то они у меня отходят, эти страхи. И я заметила, что сейчас мои передвижения по миру они уже стали для меня как неотъемлемая часть моего саморазвития. То есть это вклад, это не просто путешествие, кайф, там, понты. Там, да, да вот сейчас вот тут на берегу моря, возле пальм, сегодня, кстати, сегодня праздник, день католического Рождества. Всех, кто католики, от души поздравляю вас с этим праздником. Сегодня тут у нас будет пати на берегу моря, Тут очень много людей, которые живут из разных стран, и это европейцы, а у них сегодня праздник, поэтому тут сегодня и завтра будут у нас празднования. Так вот, почему, почему очень важно путешествовать. Когда-то мне просто хотелось побывать и помечтать, и посмотреть мир и увидеть новые какие-то там кухни узнать людей и я это делала и всегда делала применяла это в своих тренингах ну например когда я вела тренинг по отношениям для женщин и когда э, девчонки хотели выйти замуж за турка например или там ну в общем за мусульманина я не понимала вообще ничего не понимала как мне объяснять, делить, делиться с ней какими-то знаниями, опытом. Потому что одно дело — книжки, одно дело — это там, YouTube, какие-то знания. да, А другое дело — когда ты знаешь, уже непосредственно контактируешь. И вот я очень много подчеркнула из моих путешествий, общаясь с людьми, общаясь, разговаривая, интервьюруя людей, вот просто вот просто беру и общаюсь. Мне интересны люди, я исследую людей, исследую мир, исследую все новое, поэтому я не боюсь спрашивать, когда-то я боялась. Это было давно, сейчас я уже ничего не боюсь, потому что это прокачанные скиллы совсем другие. Кто из вас знает, чем отличается hard skill от soft skill, вот поковыряйтесь сейчас, найдите сейчас в гугле и ответьте мне, пожалуйста, кто из вас такой продвинутый и хочет быть продвинутым еще больше. Так вот, когда я проводила тренинги по отношениям, я помню девушка, которая пришла мне личный коучинг, как найти на сайтах знаком своего мужчину и построить с ним здоровые отношения, выйти замуж и так далее. Она захотела, например, говорит, мне нравятся турки. Они такие экспрессивные, эмоциональные, они такие мужественные, они такие, вот, умеют ухаживать, они там и так далее. А я к тому времени уже понимала, кто такие турки, потому что я не один раз была в Турции, я там проводила тренинги, я прошлую вот зиму жила там, два два с половиной месяца практически всю зиму прожила там в самое холодное время так вот общаясь с ними я наверное, узнала что девушки наши славянки которые которых так любят и египтяне еще с египте и и, кстати говоря, вот недавно была в Доминикане и тоже общалась и с европейцами, и с американцами. И знаете, они тоже все любят, они очень восхищаются нашими женщинами, европейками Восточной Европы. Итак, кто найдет разницу, что такое хард-скиллы и софт-скилл? Жду вашу подсказку, а то я забыла, как переводится в переводе на, на русский язык. Хард-скилл и софт-скилл. Напишите, пожалуйста, то я забыла. Так вот, прокачивая хардскилы и софт-скиллы, вы становитесь уверенным человеком. И внутри вас простраивается некая уверенность внутренний стержень. И снова возвращаюсь к туркам, к примеру, из протурецких мужчин. Так вот, девушка говорит, «Я хочу, мне нравятся турки, я хочу выбрать среди них» себе того мужчину который мне бы подошел в мужья хорошо и вот полтора месяца работы пять недель что мы делаем мы на сайте знакомства на знакомиться там начинает приписываться я и показываю как вести переписку как разобраться, насколько он, чего он тебя хочет. И уже в переписке уже можно буквально на один-другой день понять, чего на самом деле он хочет, и какой он на самом деле, врет ли он и так далее. Но к чему я завела про путешествия и про разные страны, как я узнаю людей и их культуру. Так вот, общаясь непосредственно с турками, с нашими людьми, которые там живут, русские, украинцы, белорусы, в общем, по советское пространство, я увидела следующее. Есть девочки, которые вышли замуж и живут счастливо. Они адекватно выстроили те отношения, адекватно, то есть договорились на берегу, они не унижают свои границы, они там совместно договорились и живут, детей рожают, магазины открывают. Есть же девушки, которые идут в такие отношения, ну, как бы вам сказать, торгуя своим телом. И... Думают, что раз ты красивая, а там можно не работать, значит, значит, этого будет достаточно. Нет, друзья. На самом деле турки, они любят женщине-женщину. И отличаются наши женщины от, мусульма, от турецких женщин в данном случае тем, что наши умные, красивые, сексуальные, ухоженные, более гибкие, они умные, они интеллектуальные. При этом это те женщины, которые знают, чего хотят. Это те женщины, которые чем-то занимаются, у них есть какие-то бизнесы, они умные, они... у них есть знания языков, культуры и так далее. То есть, если ты хочешь выйти замуж за турка, у тебя должно быть четкое понимание выстроить личные границы, потому что разница в религиях очень сильно влияет. Для того, чтобы вас не одели в паранджу, ну, условно говоря, да, не, не, под, не поджали под свою веру, вам нужно сразу понимать, какого уровня этот мужчина. И одних эмоций мало. Одних вот этих чувств, да, там, сердца, там, вот эта чакра, так называемая, нижняя, там, да, самая нижняя, которая там у нас бабочки в животе и так далее. Здесь надо включать мозги. Так вот, почему я так все знаю? Потому что, во-первых, я... Э, я узнаю этих людей, я интересуюсь изнутри. И если я консультирую тех же турков, мужчин, в частности, мужчины, обращались ко мне, потому что я там довольно-таки много жила, и проводила тренинги, и просто жила, то я узнала такую штуку, что они такие, у них такие же боли, как и у нас у самих. Но у них другая культура. Но это интересная культура. Она, понимаете, вот, вот опять же, почему важно путешествовать. Ты узнаешь другие... Ты не кушаешь одно и то же. Ты не живешь в одном и том же месте. У тебя разные люди окружают тебя. У тебя совершенно другое новое что-то. А это что дает развитие? Именно поэтому путешествия дают возможность в себя инвестировать в новое что-то. И ты, общаясь с людьми, познаешь... Познаешь что-то новое, ты кушаешь новую кухню, тебе интересно, ты общаешься. Вот я была в Доминикане, я познакомилась с семьей молодой парой, у которых двое деток. Я детей обожаю просто. Я их там затискала, они такие классные. Мальчику э, два с половиной и девочке э, годик где-то, годик и два. Не, мальчику где-то, да, около трех, и девочке годы чем-то. Боже, я их так люблю, этих детей. Я помню, в Таиланде тоже была, и с ребенком играла на песке, играла с ним. Он, ему запрещают родители там в песке играться. А я мягко в постройке, в рапорте показываю, ребенок маленький, там ему тоже полтора до двух лет, еще такой маленький. И я так аккуратненько показываю, что когда он сыпет себе на голову песок, Мама кричит «ноу, ноу, ноу», а я, значит, и он психует и все равно делает по-своему, да? Ну, это же нормально для детей. И я помню, я подошла к нему, мы начали с ним играть, я же новенький человек. И я так мягко-мягко показываю ему, что вот смотри, вот да, ну, на, на, на бегах так, на руках, вот смотри, вот если ты делаешь вот так, то это будет вот так. А я, то есть ребенок смотрит на меня, рот разинул, и потом он ко мне так привязался, что мы не могли оторваться. Мы с ним играли в песок, и он больше себе на голову с песок не сыпал. Мы просто с ним какие-то пасочки делали, дурачились. И он так ко мне привязался там, за этих 30 минут, что они не могли уйти, ребенок плакал. И вот я в, этой, в этот раз в Доминикане, когда была, вот месяц назад, я познакомилась значит, с парой. Она из Бразилии, а он из Праги, он чех. И... Тоже так вот через детей. Мне нравятся очень дети. Я же говорю, я их просто обожаю. И, кстати, потому у меня в группе, в звездном коучинге, есть детские психологи, нейропсихологи, родительский коуч. Есть очень интересный человек Ангелика из Германии. Она работает с детьми и очень хорошо понимает боли, боли родителей, у которых дети или болеют, или, или не слушаются, или там устраивают какие-то скандалы дома, там капризы. То есть она... Так вот, я потому <смех>, люблю, наверное, больше уважаю и ценю труд психологов детских, потому что глубокий им поклон за то, что это не так просто работать. Надо терпение, надо гибкость, надо мягкость, надо любовь. Так вот, познакомилась с этими людьми. Вот они именно сегодня, вчера вечером, поздравили меня с их католическим Рождеством и пригласили к ним в гости. И я уже тут намылилась к ним ехать в Бразилию, но э, тут есть маленький затык. У меня пока еще не готов паспорт. Ну, а сейчас же, вы знаете, нужно заниматься тем, чтобы у тебя э, были эти ковидные всякие паспорта и так далее. Так вот, э, почему я много путешествую? Вот смотрите. Когда я проанализировала, сколько я э, инвестировала в свои путешествия, я заметила, что... После каждого своего путешествия у меня как-то автоматически появляются новые люди, новые крутые обучения. И как результат у меня появляется больше денег. То есть я уже ощущаю себя по-другому, я не сижу на каких-то только медитация. Потому что медитация тогда помогает, когда у вас конкретно есть цель. Понимаете? Вот у вас есть цель, вы делаете, у вас не получается. Кто напишет, что такое soft skills и hard skills? Я что-то не вижу. Вы что, не умеете пользоваться гуглом? Или вы сидите как э, э, Мертвая зона? Что это такое? Ну-ка, зашли, посмотрели, что такое hard skill и soft skill и чем это отличается? Вот смотрите, вот сейчас вы сидите. Вы слушаете, да? И вас сейчас много слушает. Но вы просто как э, амебы сидите. Ну нельзя так. Почему я сейчас рассказываю про свои путешествия? Потому что это движение, это энергия, это жизнь. Это жизнь. Потому что когда жизнь останавливается, энергия останавливается, это смерть. Вот поймите меня. <клышь> услышьте меня. Поэтому, когда вы сейчас слушаете, вы как амебы мертвые. Включайтесь. Я же для вас тут стараюсь. Видите, как вот тут? Вот. Поэтому, когда вы находитесь постоянно в новых, новых каких-то действиях, у вас появляется уверенность. Потому что психотерапия, вот когда мы сейчас в звездном коучинге занимаемся распаковкой себя, прокачиваем уверенность, а дальше нужно идти, идти консультировать, проводить бесплатные консультации, продающие консультации, показывать людям пользу, давать людям пользу делать рекламу, в общем, делать новые действия, писать посты, выходить в эфиры. Люди боятся. Ну хорошо, распаковали, психотерапия убрала какую-то родительскую программу, вас кто-то унижал, бил, вы выросли, в... В... В... В... когда папа вас бросил, когда там мама унижала чем-то. Ну короче, мы все из этого недолюбленного детства. <как> Потом чувство вины какое-то у нас есть и так далее. И вот это все тоже мешает зарабатывать достойные деньги я сама это прошла и знаю как это так вот после психотерапии которую мы проходим с вами на каких то тренингах вебинарах консультациях нужно идти и прокачивать как прокачивать эти скиллы уверенности навыки действия и вот это и есть энергия поэтому когда вы идете в какое то обучение я вам рекомендую делать то что раньше не делали и вот кстати, каждое новое обучение, особенно когда вы покупаете его дорого, а это в среднем от 100 тысяч рублей и выше, если вы не покупаете такое обучение, вы ходите на какие-то дешевые курсы, на какие-то дешевые мини-курсы, ну, ну, вы цените себя так, на три копейки, понимаете? Вы и не сможете уверенно заявить, ребята, слушайте, я вот себе заплатила, зато я вот такая стала. Потому что когда вы платите себе дорого, это же вы не мне, не другому мастеру платите, вы себе платите. И вы там что-то делаете, хотя бы 10% сделаете от того, что вы, за что вы заплатили, так устроена Вселенная, так устроена в этом мире, что вы становитесь совершенно другим человеком, вы становитесь, вы себя уважаете. Вы говорите, слушайте, вы хотите получать, а не хотите отдать. Вот я там отдала, там за... сколько вы отдали за годы? Дипломы. Какие-то множество сертификатов. А применить их вы не пробовали? А применить их, это же трудно. Это же новые, новые, новые, новые болезненные, новые болезненные действия. Потому вместо того, чтобы действовать, многие идут в патологический перфекционизм. Кто из вас психологи-коучи, занимается помощью людям, поставьте, пожалуйста, единичку в чат. Кто будет слушать записи, тоже прошу вас будьте активны, потому что когда вы берете, вам полезно отдавать. Если вы только берете, ну, я даю с удовольствием, у меня есть что отдать. А если вы берете и не отдаете, вы, ну, знаете, есть такое слово потребляство называется. Поэтому, если вы слушаете и вам интересно, то что-то пишите, как-то взаимодействуйте, да, берете, отдавайте. Поэтому э, я недавно осознала, что Мои путешествия в другие страны — это инвестиция в свое развитие. Это не только отдых, это не только вот эта красота, показать вам, поделиться. На самом деле я заметила, что чем больше стран я посещаю, тем, тем увереннее я становлюсь. Тем больше я прокачиваю это вот какой-то бессознательно. Как психофизиолог я и так это знала, я вам уже говорила, да, что посещение многих стран, изучение всего нового это, — это прокачивает нас. Вы отвлекаетесь от каких-то насущных проблем, вы общаетесь с новыми людьми, вы живете в, новой, в новом помещении, вы пьете с другой чашки, вы кушаете другую еду. А это уход от депрессии, это уход от скучной жизни, это уход от смерти. Потому что смерть навсегда все равно придет. Понимаете, она придет. Вот у меня сын ушел в 2009 году. И эту боль я никогда не смогу унять. Она все равно болит. Сейчас, правда, меньше болит. Но я реально понимаю, что он хотел дольше жить. У него планы были, мечты. Но он не успел, в том числе и не успел попутешествовать, как я сейчас путешествую. Поэтому для меня каждая смерть своих близких, родных — это напоминание о том, что жить надо сейчас. И когда вы говорите, у меня нет денег, ну так правильно, у вас их не будет их, потому что вы нового ничего не делаете. не платно, не бесплатно. Вы не имеете того... Регуля... того опыта... А что такое опыт? Это регулярные новые действия, вы получ... которых... в результате которых вы получаете новые навыки. И поэтому, когда люди говорят, вот душа, вот душа, душа, мои хорошие, как человек с медико-биологическим образованием вам скажу, душа это когда в вашем теле есть боль, которую вы преодолеваете, справляетесь, вы берете вызов вы берете вызов и соглаш... вы уже согласились в эту, игра, в эту игру жизнь. И если вы эту игру жизнь не понимаете, не понимаете, что жизнь это квест, это игра. Любая ситуация такая, -а -а -а! зато. Вот, я приехала, тут вот ветер сейчас. И что? Я ищу, где нет ветра, чтобы снять это видео. Потому что зима все-таки декабрь 2021 года. Я сейчас найду место, где смогу отдыхать, где смогу загорать, где, где смогу пойти вон туда на солнце, покупаться, потому что вода, оказывается, не такая же холодная, просто ветер. Ну и что? Зато у меня есть море, чистый воздух, я вдали от города. Тут ехать полчаса до города. Я специально сняла в этом месте, потому что это чуть дальше, зато это красиво, спокойно, чистый воздух. И я днем поработала, в любое время я вышла, вот так вот подышала, посидела, помедитировала, поблагодарила мир, себя и пошла дальше работать. Время за пребывание здесь закончилось, я решила, переехала на другую квартиру в другую страну. Почему? Потому что онлайн-бизнес это предполагает. И сейчас вы хотите или нет, вам просто необходимо переходить в онлайн-работу, потому что… ну потому что… Мир по-другому не будет, назад не вернется все. Все будет сжиматься, слабых будет вытеснять этот мир. И останутся только те, которые сильные. А кто такой сильный? Это предприимчивые люди. Это те, которые прорастают из-под асфальта, как я называю. Как-то мы были на Кипре. И... Не, не на Кипре. Это было в Италии. Там есть такая страна: Сан Сан-Марк. Сан-Марко. Сан-Марко, по-моему. Да. И там, я помню, я увидела, мы ходили на экскурсию высоко в горах, там высоко эта страна находится, и я, я помню, я заметила, как дерево выросло, такое красивое, и камни, из камней прям выросло, и корнями зацепилось туда глубоко в камни. И вы тоже замечали, что есть растения, которые пробиваются через асфальт. Вы тоже, наверное, замечали, что даже когда их не поливают, они, если хотят жить, они выживают. Также и в социуме в лю... у людей. Было так, есть и будет. Будут выживать те, которые более гибкие, предприимчивые, сильные внутри. А сильные — это гибкие. Вот в моем понимании сильный человек — это гибкий. Вот. Случилась ситуация вчера, позавчера. Не, подожди, позавчера. Поехала э, в... Тут пройти 10 минут, а а вечер уже был. Я там скупила себе продукты и ну такой пакет не очень тяжелый, но ну, я не привыкла носить дома, я на машине, а в каких-то здесь я нахожусь где в каких-то странах, я снимаю апартаменты, я просто всегда делаю доставку. Ну зачем тащить? Я же не вьюсь на лошадь, я женщина, которая уважает себя. Ну я спрашиваю, есть доставка? Мне говорят, есть доставка. И показывают, вот парень вам отвезет на, на мотоцикле. А я говорю, а можно я тоже? А меня тоже можно доставить на мотоцикле? А, а мне говорят, так мы сейчас машину вам дадим. Ну, доставку на машине. Я говорю, нет, я хочу на мотоцикле. И я ехала с этими пакетами, там, набрала там фрукты, овощи, там, такое себе. И, значит, приехала с ним на мотоцикле. Еду такой ветер, где-то часов 7 вечера, такой ветерок, но он такой, знаете, не холодный, он не колючий. Он Вот сейчас вот солнце смалит в лицо, потому что тут в уютке, в затышке. да. А вечером ветер, но он, как бы сказать, он не холодный, но все равно нужно какую-то куртку, пиджачок одеть, да, там такую легкую куртку, ветровку. И я сама от себя думаю, ну блин, вот тебе квест, вот в этом что-то есть хорошее. Поэтому это красивое место, где я сейчас нахожусь, это вот я здесь 10 дней уже прожила, я сегодня первый раз сюда пришла, мне было некогда. Я ездила на Марину, я там снимала, вы видели, да? Я ездила на, там на Мамшу, красивое там очень место. Есть такие места здесь, в Египте разные есть места. Есть красивые, есть некрасивые, есть грязные, есть очень вылизанные, ну, как во всех странах. Поэтому, друзья, путешествовать, цель сегодняшнего эфира, это значит инвестиция в себя и в свое развитие. Это не только знаете, не только там отдых. Я, для меня сейчас отдых это моя работа. Вот я сейчас отдыхаю, хожу под этими пальмами, дыхаю этот морской воздух, и я работаю, работаю в кат, я делюсь. Причем делюсь своим опытом. Потому что если одни говорят, ой, у меня не получилось, вот у меня сейчас коучи, консультанты, психологи, эксперты обучаются в звездном коуче, коучинге. 50% делают, делают новые действия и получают результаты. А 50% топчутся на месте. Я нервничаю, потому что моя задача довести их до результата. Я вкладываю, я даю психотерапию, я даю консультации, я даю новые, новые, новые, новые задания, чтобы людей вытащить. Но я реально понимаю, что нервничать ни в коем случае я не имею права, потому что люди выбирают сами. А теперь смотрите, если у вас вы, психологи-коучи, вы хотите помогать людям? Если вы считаете, что есть польза от ваших продуктов, от ваших компетенций, то запомните, вы должны прокачивать свои софт-скиллы. Это дух. Так никто не написал. Так никто и не написал. Ну ладно. Будем надеяться, что вы просто отдыхаете сегодня, суббота. Это нужно прокачивать дух. Нужно показывать собственным примером. Нужно показывать людям, что вы личность, человек с большой буквы. И тогда вы можете и имеете право, и должны, и обязаны продавать свои услуги дорого. Если вы продаете свои услуги дорого за полторы, две-три тысячи, ну, ребята, мои дорогие, дипломов, извините, мало. Надо, чтобы вы были личностью. А это надо самому еще учиться и учиться. Но учиться не просто знания поглощать. А идти. Трансформационные тренинги, идти в ту работу, где вот этот страх вам будут, как пробку из шампанского, выкидывать, помогать выкидывать. Где нужно будет делать то, что вы раньше не делали, прыгать с парашютом, если вы не прыгали погружаться под воду, если вы не погружались. Ну, я говорю условно, но просто, чтобы вы понимали. Для меня в буквальном смысле, в смысле это есть, потому что я и прыгала с парашютом, и погружалась под воду, и мне было жутко страшно, но я это сделала, но ну, тогда еще не знала, что это мне понадобится сейчас вот в своей коучинговой работе показывать людям, что страхи нужно прокатить. Тогда я просто делала, потому что, ну, как-то складывалось. Я работала в таком коллективе, где в мужском коллективе, где я занималась медицинским обеспечением прыжков, парашютом и спуском под воду. Водолазная медицина, есть такое понятие. И я могла получать надбавку за прыжки и за водолазные спуски. И тогда я поняла, что я же боюсь, я же, я же тонула в детстве, я тонула, мне страшно, вы что? И я помню, еще больше я получила страх, когда... Мы делали, <смех> делали э, пробные спуски на Днепре, на Рыбальском острове. Кто из вас из Киева, поставьте единичку или плюсик. Кто будет слушать записи, тоже отреагируйте. И я помню, был, было начало декабря. Температура была минус, а вода была плюс. То есть еще небольшой был минус на улице. И я помню, э, я вдох делаю через... Водолазный аппарат, АВМ называется, а выдоха нет. Вдох, вдох есть, а выдоха нет. Вдох есть, и... и я чувствую, что я задыхаюсь, я веревку эту трясу, чтобы страхующий меня э, вытащил, а он где-то отвлекся, курит там, или то, смотрит там куда-то или по телефону разговаривает, я уже не помню, что он там делал. Короче говоря, кто-то увидел со стороны, ну короче, вытащили меня, я очень сильно испугалась. И я еще больше, я еще больше, я еще дальше больше боялась воды, потому что где-то лет 10-12 я тонула и, и, короче, боялась плавать. Но я прекрасно понимала, что плавать надо научиться, потому что, ну блин, стыдно, стыдно, приезжаешь на море и ходишь там, булькаешься и, и, и не плаваешь. И я себе поставила задачу, я хочу научиться, мне стыдно, мне неловко. И вот это меня толкало, что мне стыдно и неловко. И я помню, приехали мы в туристическую путевку, тогда еще было, тогда еще Советский Союз на грани развала был. И я помню, у нас была путевка Тиберда-Сухуми. Десять дней в Тиберде, в горах, мы там на конях, на конях, по горам лазили, костры там. В общем, сдружились так классно. А 10 дней в Сухуме, на море, я помню, я помню, говорю ребятам, слушайте, я не умею плавать, мне так стыдно. У меня уже спуски под водой с аквалангом, но ну, я плавать не умею. Ну, вы же понимаете, что с аквалангом там держат баллоны, да, кислородные, и просто руки ровно держишь, и ластами мотыляешь, ножки ровненько, и тебя это держит. Выходишь из воды, снимаешь водолазный этот аппарат и тонешь, как, как табор. И мне так стыдно было, что я не умела плавать. Я говорю, ребятам рассказываю, что э, там не, было уже было, сколько там прыжков, наверное. Э, ну, где-то, наверное, штук 15 на то время. А, не, больше, наверное. Не важно. А вот плавать, говорю, я не умею. Вот под, под водой у меня уже столько часу, а плавать не умею. И кто-то мне говорит, слушай, так это же просто, это же просто, приедем в Сухуми, только первый день пойдем на море, я тебя научу. Я, наверное, настолько сильно хотела вот, научиться плавать, потому что мне стыдно было, что я не умела плавать, что на следующий день, мы, ну, помню, вечером приехали, как сейчас помню, такая, знаете, такой фокус у меня, внимание сейчас опомнился. Пришли, мы, помню, вечером на море все пошли купаться, вся группа, которой там мы сдружились, Тибердия, пошли купаться на море, а я стою, значит, и вижу, как красивая такая вода, звездочки такие, прям, прям, сребрится вода, боже, как классно, море отражается. А я стою на берегу, как чукча, и не умею плавать. Просто слежу, слежу за вещами, чтобы в темноте не потерялись вещи моих, моих друзей. Ну, думаю, потерплю уже до завтра, на следующий день, утром. И помню. А я помню, мы после завтрака пошли на море. Сын со мной был. Я говорю, сынок, ты подожди тут, посмотри, чтобы он хорошо плавал. Женя у меня плавал очень хорошо. А хотя был маленький, но плавал, он рано начал плавать. Я говорю, ты тут подожди, пожалуйста, я вот понаблюдаю за мной, чтобы, потому что я пойду учиться. Короче, я пошла в море, и этот парень. Не помню, как его зовут уже, даже не помню. Он говорит, смотри, вот ты ложишься на воду, прямо лицом в воду, руки вот так вот расставляй, вот так вот руки расставляй, и просто лежи. И вот просто лежи, вот расслабь тело и лежи. А если что, я здесь рядышком. Наверное, я сильно хотела научиться плавать. Наверное, наверное я поверила этому парню. Вот как-то вот уже пришло время, Потому что стыдоба была невозможная, <смех> не, не уметь плавать. И он мне говорит, вот ты почувствуешь, что ты лежишь, вода тебя держит. Как только ты почувствуешь, поднимай голову из воды, ух, сделай вдох-выдох. И вот, вот так вот, вот так вот просто начинай мягко раз, раз, разводить воду. Вы знаете, я поплыла. Это было такое счастье, это прям слезы были. Это, это просто невероятное было счастье, я преодолела этот страх. И после этого, конечно же, я стала больше плавать, тело расслаблять, слышать, чувствовать себя. И сейчас я могу лежать на воде с закрытыми глазами ровно. Я помню, был тренер у меня в Болгарии, в солнечных песках. И мы пошли, а это был тоже декабрь месяц, мы пошли тогда в минеральные источники, теплая вода. И я помню, я лежу. Теплая вода, снег на голову, э, снег на лицо аккуратненько идет, то есть так тает. А я лежу на этой воде, и я полностью пошла в транс. То есть я не контролировала. И тогда я впервые поняла еще раз то, что знала умом, что нужно доверять. Нужно доверять воде, нужно доверять миру, потому что мир дружественный, понимаете? Вселенная дружественная, люди хорошие. Все вокруг такое, как ты чувствуешь. Поэтому э, путешествовать, э, общаться, говорить с разными людьми — это наше с вами развитие. Именно поэтому я много путешествую, и это дает мне рост. Поэтому, когда многие пишут или спрашивают, «О, хорошо тебе!» Ну так слушайте, я вложила сюда нервы, деньги, страх преодолевала для того, чтобы вот стать вот такой, какая я сейчас есть. Поэтому, когда вы чего-то хотите в этой жизни достичь, вам нужно понять, чего вы хотите. Определить точку, что у вас болит. Потому что многие пишут иногда, я не знаю, с чего начать. Ну, если у тебя все хорошо, то значит и все у тебя и хорошо. Просто сяди и напиши здоровье, отношения, деньги, самореализация. А самореализация, я считаю, это есть деньги. Потому что если ты реализован как специалист и как Личность, ты прокачал свои софт-скиллы, волю, уверенность, умение говорить, то есть регулярность действий, самодисциплина, то тогда люди чувствуют твою силу, они к тебе идут. И тогда ты быстрее получишь результат. Потому у меня тоже было очень много страхов. Но я научилась мечтать, я научилась писать свои желания, я научилась ставить цели, и этому, и этому помогаю другим людям. Для этого мне недостаточно моего образования. Я имею медико-биологическое образование и огромный опыт жизни. Поэтому я всегда могу показать ту тропинку, по которой прошла я. И Каждая страна, в которой я была, это новый опыт, это новые люди, это новое познание психологии людей, их культуры, религии, их особенностей. Это расширяет твой кругозор. Египет. Много раз была здесь. Зимую здесь уже третью, третью зиму. Турция, Италия, Испания, Франция, Латинская Америка. Таиланд, э, Германия, господи, я еще не было. В, а, э, в Австрии была, э, в Австралии еще не была, в Бразилию, да, надеюсь, скоро поеду, я уже сказала, меня пригласили мои друзья, которые мы познакомились в Доминикане. И для меня каждая поездка, это, знаете, такое какое-то предвкушение чего-то нового. Мне страшно чуть-чуть, потому что я не знаю, это новое, это новое. Но я внутри чувствую такой какой-то драйв, что там будет что-то такое, что принесет мне еще больше э, развития, новых друзей, красивых отношений, денег. А что такое деньги? Деньги ⁇ это возможности. Вот я сейчас, благодаря тому, что я делаю, я имею деньги. Благодаря тому, что я имею деньги, я делаю новое, познаю мир, и я снова, снова и снова иду. Поэтому душа, друзья мои, в теле для того и существует, кто из вас занимается эзотерикой, занимается душой. Душа в нашем теле для того, мы сюда пришли, каждый пришел в свое тело, для того, чтобы это тело двигалось, делало новое, проходило страхи, проходило какие-то новые, новые действия, проходили какие-то барьеры, преодолевали эти страхи. Чтобы нарабатывать вот этот красивый, красивая гармоничность, здоровое я, чтобы вы могли выйти в мир и сказать, Господи, как я благодарен себе, Господи, как я благодарна этому миру, этим пальмам, этим людям, которые ухаживают за этой красотой, как я благодарна этому ветру, который, который дает перемены, ветер перемен, понимаете? Как я благодарна этим красивым пальмам. Как я благодарна смотреть на этот красивый особняк, эту виллу, людям, которые это сделали. Как я благодарна себе за то, что я решила все сделала. Я благодарна Богу, который внутри меня. И моя душа расцветает. И моя душа хочет роста. И моя душа, когда я буду уходить из этого мира, мне лично не стыдно будет сказать, что я не сидела, не боялась. Боялась, конечно, но я преодолевала этот страх. Мне не стыдно будет сказать своей душе о том, что я сделала все, что могла, и даже больше. Потому что многие в моем, в моем положении, в моем возрасте, с моими исходниками, даже думают бояться. бояться. Ну а какие у меня исходники, ребят? Мне вот уже будет... 12 января, 62 года. Я инвалид во второй группы. Я была на войне, потому что туда поехала в ООН в 94-м, году для того, чтобы заработать на квартиру. Мы после развода с мужем мучили, делили эту квартиру двухкомнатную. Я прекрасно понимала, что нужно что-то делать, и нужно искать свои способы и зарабатывать, чтобы у меня сыном было где жить, чтобы мне двери не вываливали. Я мечтала... И хотела, и мои мечты сбылись, потому что я мечтала машину иметь. И вот я машину там и купила, потому что на квартиру я там не смогла заработать. на Квартира дороже намного, чем моего, мой почти год пребывания в ООН. И так далее. То есть мои одноклассники, мои ровесники, как правило, это уже стареющие люди, которые... Бояться поднять свою жопу, бояться сделать новые шаги, они тихо умирают. Понятно, что мы все умрем. Все мы умрем, каждый каждому свое время, каждому свое, когда мы умрем. Но одно дело, когда ты познаешь больше, увидишь больше, и твоя душа будет радоваться, когда будет отдаваться от этого мира. Я так себе думаю, а как вы считаете, стоит ли бояться делать новое? Стоит ли вкладывать деньги, деньги которых нет? Многие говорят, у меня нету денег, а у меня дети маленькие, а у меня там кредит. Ну, Понятное дело. А что вы делали, чтобы у вас были деньги? А что вы делали, чтобы кредит закрыть? Потому что я знаю, как я в минусах, таких было огромное, сколько было кредитов, как меня мама царство царства небесного всегда ругала, что нельзя кредитов иметь. Но я знала, что я их верну, потому что я делала. Я делала, упорно делала. Поэтому напишите, пожалуйста, в чате сейчас, кто меня слушает, кто будет слушать записи. Как вы думаете, вы все сделали для того, чтобы жить достойной жизнью, той жизнью, которая вам нравится? Готовы ли вы идти на риски, на потери, на утраты? Понимаете, что это нормально и закономерно? Чем выше вы поднимаетесь, тем новое, новое дно следующего уровня. Кто об этом знает, тоже напишите. Готовы ли вы использовать опыт? Знаете, какая красота. Ну, божечки, ну я не могу этого не показать. Мамочки, как это красиво. Вау. Так вот, готовы ли вы рисковать ради того, чтобы быть вот... Потому что, как психофизиолог знаю, есть подвижность нервных процессов, которая обозначается торможением и расслаблением, э, и возбуждением. Для того, чтобы расслабиться человеку, сначала нужно напрячься и что-то сделать. Для того, чтобы мышцы прокачать, надо, чтобы молочка нормаленько пожала ваши мышцы да, в прудзале, чтобы вы собой потом гордились и радовались. Для того, чтобы иметь вот такое или другое что-то, нужно тоже где-то напрячься, где-то пройти какой-то дис дисбаланс, дискомфорт. Согласны? И если вы готовы, Скажите себе, я готов. И следующий год напишите себе, в какие страны вы хотели бы, в каких странах вы хотели бы побывать. Напишите это в покойной обстановке: вижу, слышу, ощущаю. Напишите, почему для вас это важно. Напишите, что вы готовы для этого делать, какие готовы делать, не знаю, там риски, напряги. Что вы готовы это делать? И все, кто сегодня слушает меня 25-е декабря 2021 года. Я вас поздравляю с от души, поздравляю с католическим Рождеством, друзья. Пусть в вашем доме будет радостно, уютно, комфортно. Пусть вас любят. Пусть случаются с вами чудеса и чтобы ваши желания сбывались. Ну, а я вам благодарна за то, что были на связи, слушали мой эфир и принимали принимали мои откровения о том, почему важно много путешествовать и как это сказывается на инвестиции в свое развитие. Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт. Подписывайтесь на мою страничку, на консультацию, пожалуйста. В шапке профиля есть возможность зайти в телеграм-канал или написать директ. И я проведу с вами 30-минутную бесплатную диагностику и покажу, подсвечу, что у вас есть уникального, хорошего, и как вы можете достичь своих суперских результатов уже в следующем, вот-вот-вот, 22-м году. Я вас люблю!